Далеко, далеко Мне за ними не успеть никогда Толь по рейсам босиком Месяц плывет Сквозь густые облака, облака Взял бы он меня на свой лунный борт Был бы вместо рыбака И стал бы ловить Заплутавшие мечты с высоты И рассеянным прохожим дарить Если я немного одинок, одинок Может кто-нибудь заглянет еще В мой незатейливый мирок В мой незатейливый мирок Корабли покидают континент, континент, Остается только петь о любви, помогал рукой На солнце встает, А зря я небеса, небеса. Ветер гонит по волнам чей-то плод паруся паруса Счастлив лишь тот Если рядом кто-нибудь, кто-нибудь Без заимности развалится плод Без любви недолг Я немного одинок, одинок. Может кто-нибудь заглянет еще в мой не затенены.